Здравствуйте, подписчики и гости канала Верующий Исследователь. Добро пожаловать в нашу студию. Вы на канале бывшего свидетеля Еговы, который, не читая посторонние литературы, так называемых отступников, не заглядывая на видеоканалы отступников и не заходя на религиозные сайты, пока был в собрании, сам с помощью литературы верного раба и Библии разобрался в том, что общество сторожевой башни Библии и трактатов Пенсильвании и свидетели Иеговы в целом не являются народом Бога, а всего лишь очередная финансовая пирамида, тоталитарная секта и отступники от первых основных христианских церквей. Если вы действующие свидетели Еговы и зашли на канал защитить своего мертвого Бога, то можете не стараться, так как все ваши комментарии летят прямиком в мусорное ведро и никто их не видит. А если вы желаете разобраться в истинности моих слов и волживости организации свидетелей Еговы, то добро пожаловать, я вам очень рад! сегодня мы поговорим об известном эксперименте который проводил русский советский ученый Иван Петрович Павлов эксперимент известен под названием собака Павлова представьте себе Павлова который стоит перед собакой и начинает звонить в колокольчик после этого сигнала он кормит питомца и повторяет этот опыт несколько раз закрепляя навык но в один прекрасный день После звонка колокольчика пес не получает корм. Тем не менее, у него также выделяются слюна и желудочный сок, и питомец, облизываясь, непроизвольно выражает готовность к приему пищи. Тот же эксперимент уже более ста лет руководители секты свидетелей Иеговы проводят над своими адептами и все с тем же успехом. Например, Показывая в своих публикациях или видеороликах определенные изображения, верный раб внушает необходимую информацию на протяжении многих лет. Так учение о новом мире сопровождается следующими иллюстрациями. Иллюстрации с животными, полные столы еды, веселые лица здоровых людей. Учение об Армагеддоне сопровождается Другими иллюстрациями. Весь мир в огне разрухи, а на первом плане под ясным небом верные свидетели с уверенностью смотрят в будущее. Следующее учение ⁇ мирские люди. Данное учение всегда сопровождается с изображением пьянства, проституции, наркотиков, азартных игр, жадности и жестокости. Учение ⁇ этот мир сопровождается изображениями войн, убийств, коррупции, голодных детей, переливания крови и многими другими политическими изображениями. Подобных примеров очень много, и всех их внушают адептам из года в год, от конгресса к конгрессу, от встречи к встрече, еженедельно, ежедневно, через публикации, сайт, приложение, видео и пасторские посещения. Поэтому даже выйдя из секты свидетелей Еговы, человек испытывает продиктованные, навязанные ему чувства, когда сталкивается с реальным миром. Подобно как у собаки Павлова вырабатывался желудочный сок. Даже тогда, когда корм ей не давали. Вопрос. Опасно ли это? Какие последствия ждут подопытного в данном эксперименте или манипуляции? Так как в желудке собак Павлова вырабатывалось много желудочного сока, а пищи не поступало, в итоге желудочный сок попадал в пищепровод и подопытный умирал. Когда свидетелям так часто повторяют новый мир, Армагеддон, а кроме картинок в журнале, они ничего не видят, то есть не видят исполнения данных пророчеств, то у них вырабатывается символический желудочный сок, растет аппетит, а пищи нет. В итоге умирает личность, адекватный человек, а его место занимает депрессивный, разочарованный и отчаянный, не совсем адекватный сектант. Поэтому, чтобы свидетель благополучно вышел из секты, нужна профессиональная помощь и добрый подход. А тем, кто интересуется данной сектой и хочет узнать побольше, один совет. Бегите, пока целы! Редко свидетели Иеговы в своих публикациях упоминают какие-либо события или учения из их прошлого. Но иногда можно видеть старые иллюстрации из старых журналов, на которых изображена карикатура. Часто подобные карикатуры рисовались, когда президентом общества был Джозеф Рутерфорд или судья Рутерфорд. В то время вы смеивали как политических деятелей, так и религиозных руководителей. Но хочу вам сказать, что все добро, в кавычках, слово добро, когда-нибудь возвращается. И сегодня я предоставляю вашему вниманию современные карикатуры, которые сделал действующий свидетель Еговы. Да. Подчеркиваю, это для тех свидетелей Иеговы, которые смотрят этот канал и уверены, что они среди народа Бога. Да, действующие свидетель Иеговы создает прекрасные карикатуры на членов руководящего совета свидетелей Иеговы. И с любезностью предоставил нам сегодня свои материалы. Давайте же насладимся юмористическим слайдшоу. Итак, дорогие зрители, если вам понравился данный формат нашей студии, то, пожалуйста, подчеркните это в комментариях. Также, если у вас есть желание или идеи как-то принять участие в наших съемках в виртуальной студии, пожалуйста, пишите об этом и обязательно обсудим. Спасибо вам большое за внимание, за то, что... Смотрите этот ролик и до новых встреч!